Всем привет! Я недавно придумала искусство, как сделать, чтобы не проседал канал. У меня такая есть вещь, что я думаю, думаю, думаю, да, и я не, не могу снимать. И потом, когда я уже хочу что-то сказать, у меня возникает большая проблема... Лишь вчера я призналась в себе в том, что все то, что я надумала, попросту надо разбивать на 10 роликов и показывать по маленькому кусочку. А то получается каша никому не, не понятно, что я хочу сказать. Поэтому я буду наговаривать по несколько роликов и их выпускать. Вам может показаться, что игра в Гематрии это просто э, лишняя затея. Меня спрашивают почему на английском языке? Ну, славянские языки при нас, еще при нас или там, где мы можем обозримо найти, их упрощали. И мы не так уж и против. Представьте себе или 33 клавиши на компьютере или 49. Но э, вот этого математического содержания может быть они уже не несут. В корнях там много чего интересного. Но будет ли там та самая математика, не уверена. Может быть, кто-то разубедит меня в обратном. Поэтому я выбираю на английский язык э, такую гематрию на русском. Она у меня была, перестала открываться. А английский – это и язык интернета, это язык дипломатии, это язык... Э, программных языков, и в том числе официальные названия, они тут такие непростые, что это действительно оказалось или интересно, или даже несет в себе особую историю в числах. Судя по посланиям, которые нам достаются, можно подозревать, что здесь оказались люди, которые не хотели доучить математику. Итак, по чуть-чуть мы будем смотреть действительно интересная гематрия. Значит, я хочу показать близнецовая гематрия. Ну, не близнецы, но двойнята. Земля и сейчас. И уран. Смотрите, уран 66. Земля 66. Дальше у Земли 304. Уран 304. Правда, под другую колонкой, но 304. 304 это произведение 19 умножить на 16. Понятия не имею, что значит. 19, я думаю, коты. Еще одна деталь. Уран есть 25. А у Земли 4 раза по 25. 3, 4. И еще любопытная деталь, на которую... Никто бы не обратил внимания, если бы не считал. Вы видите 29. 29 – загадочное число, которое присутствует во многих почему-то гематриях. Я не знаю, может это просто ну, ничего не значит. Может значит. Но у Земли есть 29, а у урана есть 841 – это 29 в квадрате. Еще впечатления создаются, что на Уране есть люди, 23 число у человека. А найду ли я людей на Земле? Вы представляете, не особо. На Земле людей особо не нашла. Коты 38 есть, 78 собаки, 39 на 2. Собаки, коты 24 часа в сутках. 312 это число Земли. Есть город 312. Группа такая 312 иногда можно найти в клипах. Это 13 умножить на 24. Это число ассоциировано с Землей. Все-таки интересно и неожиданно. Здесь смотрите 25-25 четыре раза а здесь 52 как 25 поменять местами двойки пятерки почему-то что же в мое внимание все, все таки больше всего привлекло 66 что означает это число число войны и может быть на уране где тоже 66 304 и 29 в квадрате и 25. Может быть на Уране происходят подобные процессы, или Уран политически где-то влияет на жизнь на Земле. Но такие числа, извините, 304, это что частое число, 16 умножить на 19. Я сейчас насыпала всякого разного, но 66 надо запомнить в связи с Землей, город 312, я говорила, и 25 двойки пятерки. Вот связана Земля с 25. Есть такая версия, что у нас в сутках должно быть 25 часов, что мы с Марса на самом деле. 17 масонское число, не знаю. И Кому принадлежит загадочное 29, значит ли оно что-то. В общем, текущий спечь такой, что Земля и Уран почему-то связанные с гематриями, хотя посмотрите, буквы. Буквы, даже их количество и содержание разные. Но вот так интересно. И число 22, на которое я недавно начала обращать внимание, в гематрии Украины и Киева, в политике, в гематрии США находила, где еще на спутниках Юпитера находила 22. 611 это 13 умножить на 47. Уж не знаю, что это, но... но еще раз повторю: загадочные 66, 304, 25 общие числа и 29 в квадрате, и 29 у земли. Может, это просто красивый расклад чисел? Ну, почему бы не обращать на это внимания?